Финансовая грамотность – это навык, который просто необходим каждому человеку в нашем мире. Вы заметили, что все люди пользуются деньгами ежедневно, но в школах об этом ничего не преподают. Собственно говоря, именно поэтому вы смотрите именно это видео именно на этом канале. А если людей спросить про финансовую грамотность, то они начинают говорить такие слова «предпринимательство», «бизнес», «тяжелая работа», «много денег», инвестиций. Но никто не говорит об учете расходов и доходов, потому что этому же в школе не учили. Помните, ваша учеба продолжается даже после момента сдачи самого последнего экзамена. Свои доходы и расходы можно записывать на листок, в таблицу, пользоваться приложением, как вам удобно. Уже зная то, сколько вы зарабатываете и то, на что вы это тратите, вы станете на шаг ближе к финансовому успеху.